сертификации транспорта. Затем к воплощению строительства транспортных систем. Мы стоим в шаге от воплощения мечты в реальность. Остался последний этап. Строительство демонстрационного центра для продажи технологий, в которой нуждаются 90% людей на планете. Технологии SkyWay – это транспортная система второго уровня, которая может войти в основу новой экономической эволюции мира. Для этого компания приглашает стать совладельцами тех людей, кому не безразлично их финансовое благополучие и кто заботится о будущем своего поколения. Каждый участник проекта SkyWay может стать в ближайшее время обеспеченным и процветающим. Акции нашей компании –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 И получите пакет акций Skyway в подарок.